Бог – источник всех моих дорог. Я знаю, что если я беспокоюсь, значит, не доверяю Богу. Деньги, которыми я сейчас обладаю, приумножаются в тысячекратном размере. Я осознаю, что все мои финансы являются символом бесконечных богатств Бога. Я обращаюсь к пребывающему во мне бесконечному присутствию Бога. Знаю, что в глубине сердца и души что Он открывает для меня способ оплаты всех долгов, причем так, что и мне останется внушительная сумма. Я передаю список всех моих долгов в руки Отца Небесного и возношу благодарение за то, что все они оплачиваются в Божественном порядке. Божественные богатства циркулируют в моей жизни, и я безмерно счастлива тому, что каждый мой кредитор получает причитающие ему сейчас, а Бог дает мне процветание, превосходящее мои самые смелые мечты. Я верю, что получаю все это сейчас во благо всем, и знаю, что по вере моей дано мне. Я знаю, что Бог осыпает меня сейчас в небес своими благословениями. Я обращаюсь к Тебе Божию, я обращаюсь к Вселенной, я обращаюсь к моему Высшему Я. Вы являетесь источником всего. Вы являетесь источником моей удачи, здоровья, любви и изобилия. И поэтому я прославляю вас. Я прошу очистить меня от программы ожидания чего-либо. Я прошу очистить меня от того, что вынуждает меня быть должной кому-то. Я прошу очистить меня от разочарования. Я свободна от долгов. Я родилась, чтобы очиститься от слов «долг, должна». Прости меня, что я испытываю боль, страх и зависимость от кого-то. Прости меня, что я испытываю недовольство. Пожалуйста, прости меня. И очисть меня от информации недовольства тем, что имею. Очисть меня от информации, что я должна получить что-либо. И от переживаний что я не могу позволить себе жить свободно и с радостью. Очисть меня от всего, что дает почувствовать боль и разочарование. Я прощаю себя за то, что позволила себе быть кому-то должна. Я прощаю себя за то, что не доверяю Богу дать мне то, что мне необходимо. Бог невероятно приумножит мои средства по богатству своему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 и я становлюсь успешной и процветающей человеком. Отныне я финансово независимый человек. Я верю в великое божественное богатство, которое находится во мне, и я черпаю в нем все, что мне необходимо, в нужное мне время и в нужном месте. Все мои долги испаряются, и я доверяю миру и себе. Благодарю Тебя, Всевышний, за все, что я имею.